Еще один пункт, последнее мое предложение. Поручить контрольному управлению аппарата ЦИК Российской Федерации проанализировать взаимосвязь между уровнем явки избирателей, запятая итогами голосования за действующего губернатора и уровнем оплаты труда председателей участковых и территориальных избирательных комиссий области. Спасибо, не вижу здесь нормативного акта, на который мы могли бы сослаться. Пожалуйста, Лен Григорьевич. Я предлагаю не поддерживать данный пункт, поскольку исследование взаимосвязи, это уже какая-то философская проблематика, попытка найти закономерность между чем-то и чем-то. Другой вопрос, если мы направим туда представителя контрольного управления для проверки финансового отчета, это другое дело. А мы это сделаем? А это порученческий пункт ну, ваш, это не требует включения в Но я бы вот другое дело обратился к слушающим нас и присутствующим в Нижнем Новгороде, председателям территориальных избирательных комиссий. Ну, вы, вы подумали о моральной стороне вопроса. Если э, сегодня в ходе заседания доказана плохая организация голосования, то не следует ли вам вернуть полученные премии? Но это на ваше усмотрение. Пожалуйста, коллеги, кто за эту поправку, Евгений Иванович Калюшин, прошу голосовать. Один, поправка не принимается. Дальше, пожалуйста.